Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать бант для маленькой балерины из атласной ленты и отделочной. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы мне понадобилась лента золотистого цвета, ее ширина сантиметров, а длина отрезка 24 сантиметра. И нужны таких два отрезка. Для верхнего яруса мне понадобилась отделочная лента ее ширина 2 сантиметра. И нужны два отрезка по 90 сантиметров. Серединку я сделала из атласной ленты, сложив ее в четверо и пришив вот такую уже готовую балеринку. Ширина полоски у меня получилась 13 миллиметров, а длина около 8 сантиметров. Для работы также понадобится гребешок или расческа, как хотите так и называйте. Ширина шага зубьев 1 сантиметр. Зубья очень плотные, крепкие, они не гнутся ни в какую сторону. И у меня уже намечен центр этого гребня. Еще нужна нитка с иголкой, пинцет, терморезка и клеевой пистолет. Итак, приступим к изготовлению банта для нижнего яруса. Здесь стандартно оплавляем срезы, намечаем центр. Края можно сшить ниточкой, закрепить ниткой, либо проклеить. Я решила в этот раз просто прошить ниточкой. Затем Эту деталь я держу швом к себе и вот так переворачиваю в любую сторону. Это не принципиально. Вот я его перевернула на изнанку и шов совместила с уже отмеченным центром. Вот он центр. И теперь я наберу по центру на иголку с ниткой у меня получается вот такая деталь маленький бантик расправляю складочки и делаю еще такую же деталь и пока есть я эти детали оставлю в покое теперь покажу как собрать Часть банта верхнего яруса. Край я оплавляю огнем. Потом край подставляю к центру. И три зубочка заворачиваю этой лентой, обвиваю. И потом еще три сверху от центра. Теперь по одному зубку ленту заправляю под зубок и ленту поднимаю вверх. Теперь вверху под зубок один и вверху э, ленту опускаю вниз. Опять под зубок и вверх. Под зубок вверху ленту вниз. И таким образом продолжаю свою работу. Теперь смотрю на обратной стороне мне видно сколько у меня получилось петелек это центр 1 2 3 4 5 и в эту сторону тоже у меня получается 5 одна лишняя нужно сделать так чтобы с одной стороны было 4 петли а с другой стороны 5 петель вот так теперь в центр я поставлю булавку закреплю все слои ленты вот так просто пронзила ее насквозь и пока есть все снимаем бант гребня этот кусочек я срежу он нам уже не нужен А теперь я складываю по центру, вот таким образом. Смотрю, чтобы у меня все петли были симметрично расположены. Убираю булавку, зажимаю под углом пинцетом. И вот это, это расстояние от угла, самое большое, у меня приблизительно полтора сантиметра теперь терморезкой срежу этот угол. Если у вас нет терморезки, то все это можно сделать и без нее срезать ножницами и аккуратно и тщательно заплавить огнем зажигалки или свечи. Единственная разница в том, что терморезка не дает копоти Видите, срез получается светлым, цвет не меняется. А если это вы будете делать э, при помощи зажигалки, то цвет может поменяться. Теперь центральный центральную петлю я выворачиваю как бы на изнанку, зажимаю уголок. Здесь как вам понравится, так и сделайте под любым углом. И потом этот уголок тоже срезаю терморезкой. И опять же, если не терморезки, то можно сделать и без нее. Вот что получается. И теперь беру с правой стороны петельку, делаю то же самое, ее как бы выворачиваю и тоже срезаю Уголок. И с левой стороны. Также так, точно так же с петлей. Ну, все. Одна деталь подготовлена. красиво воздушный такой цветок или лепесток и точно так же делаю еще одну деталь теперь покажу как собрать бант полностью здесь я прокалываю центр уже собран и к себе я э, поворачиваю эту деталь складочкой теперь нанизываю одну деталь из отделочной ленты и вторую и завершу все это опять же деталью из акласной ленты а здесь складочка у меня смотрит видите куда видно ну чтобы располагаю так чтобы все было симметрично теперь остается стянуть закрепить ниточкой такой банк можно поставить на зажим для волос на ободок или на повязку. Таким бантом можно украсить панаму. Ну вот, все симметрично можно поставить серединку. Серединку оставлю обычным, стандартным способом. Ну вот и все. Наш бантик готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, что этот видео урок вам будет полезен. Буду благодарна за комментарии, за лайки, кому понравился мой мастер-класс. И за подписку, кто еще не подписан. С вами была Ирина. До новых встреч!